Печать хель. Да. Что это такое? Угу. И, ну, изучить про неё. Печать, Печать хель. Это став, который состоит из двух рун. Руна перечеркнутая руна Ис. Магический став, который обладает способностью закрыть любой канал, канал связи между чем-то и чем-то. Назван он так по имени богини Хельхейма, богини мертвых мира мертвых Хель, потому что ее слово всегда окончательное. То есть, если она говорит нет, значит нет, и спорить бесполезно. Вот здесь вот как бы это слово означает нет окончательно. Любой связи нет окончательной, Если мы ставим связь между печать Хель между собой и другим человеком это нет окончательно. То есть мы не будем восстанавливать эту связь, не сможем просто. Если мы ставим между собой и каким-то предметом, от которого мы хотим прервать энергетическую связь, да, это нет окончательно. Этот предмет потерял связь со мной. Этот человек потерял связь со мной. Эти два человека потеряли связь друг с другом окончательно. Перт- это окончательно, Иса- остановка. Остановить окончательно. Вот. вот так вот работаю в печать хель, то есть билет в один конец всегда. Да. И, но если нужно резко и быстро порвать какую-то связь лучшего метода, нет просто визуализировать, Даже толкнуть свою энергию все и вот себе сказать вот, больше никогда И вот оно сработает. А события если в жизни угу. да, нельзя, вот ты... Зависишь ты все время, это все делаешь, mm -hmm. зациклено событие, уже сам устал. Mm -hmm. Я могу между событием и, ну, соответственно, скорее, скорее между собой и источником этого события. Кто породил это событие, надо mm -hmm. понимать эгрегор. Да? Если не понимаешь эгрегор, ставь между собой и событием, но понимаешь, что сразу же активируется этот эгрегор в других событиях. То есть эгрегор проявляет себя в разных событиях. Ты отсекаешь одно, он тебе как гидро еще десяток выставляет. Поэтому надо искать голову, да, рубить надо голову, то есть смотреть на эгрегор и ставить между собой и им окончательно. Да. И иногда бывает очень больно рубить. Да. Но на будущее. Да, это очень хороший метод для того, чтобы избавиться от энергетической привязки. И волосы, которые в парикмахерской отстрижены, ну и вообще. Ну, да, традиционно мы всегда собираем, но это не всегда есть такая возможность. Поэтому на любой биологический след, который мы оставляем, да, на любой, лучше всего сразу наложить печать хиль. Ну просто помните, да, что поскольку мы призываем, как бы даже пусть в имени эту богиню, да, то не забывайте, что богов принято благодарить за использование их силы, их имен, их знаков. Вот. Но о том, что такое богиня Хейль, как ее благодарить, я думаю, что проблем нет найти информацию. Да? Информацию найти проблемную. А просто визу... визуализировать? Визуализировать даже его можно пальчиком начертить, если с визуализацией плохо. А так достаточно просто. Черным. Вот черным. Да? Вот увидите это ярко пульсирующий будроновый, будроновый знак перед глазами наложенный. И все. Работает совершенно железно.